сегодня готовлю омлет в духовке омлет как в детском саду пышный омлет это всегда вкусный завтрак для всей семьи приготовить такой омлет очень просто стоит соблюдать лишь несколько основных правил в духовку можно сразу поставить разогреваться замешивается омлет очень быстро в емкость выбиваем 6 яиц и одно из главных правил для приготовления омлета как в детском саду или омлета в духовке это нужно рассчитать правильно пропорции рецепт проверенный я не рекомендую вам менять пропорции нужно брать с расчетом 50 миллилитров молока на одно яйцо если вы хотите приготовить поменьше вам нужна порция меньше то уменьшите порцию вдвое возьмите 3 яйца и 150 миллилитров молока Пока я выбиваю яйца, не забудьте подписаться на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я отмерила 300 миллилитров молока и наливаю молоко в яйца и все немного солю, соль по вкусу. И второе правило, которое нужно для того чтобы приготовить вкусный пышный омлет это не нужно взбивать яйца миксером а просто взболтать их вилкой либо венчиком не взбивать а взболтать вот так все очень просто конечно омлет приготовленный в духовке получается очень вкусный и пышный и даже это полезнее чем на сковороде не нужно добавлять большое количество масла я очень много запекаю всего в духовке если можно что-то запечь а не поджарить то я предпочитаю запечь напишите мне в ваших комментариях как вы любите готовить ваше блюдо больше обжаривать или запекать яйца мы взболтали и теперь мы подходим к третьему важному моменту в приготовлении пышного омлета нужно брать формочку маленькую вот такую узенькую и высокенькую чтобы омлету было куда подниматься если формочка будет большая то омлет у вас будет более плоский пышность омлета как это ни странно и весь секрет, заключается также в том в какой формочке его будете вы запекать формочку смазываю сливочным маслом отправляем запекаться взболтанные с молоком яйца в духовку разогретую до 180 градусов на 30-40 минут через 30 минут приготовления можно открыть и проверить давайте же поскорее достанем наш омлет и попробуем Давайте же отрежем кусочек, посмотрим, какой у нас получился омлет внутри. Посмотрите, какая красота! Это чудо какое-то! Обязательно приготовьте такой омлет, вам очень понравится. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши комментарии. Всем желаю приятного аппетита, всего вам доброго и до новых встреч!